Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я вам расскажу то, что разработчики у себя написали в твиттер. И причем вы увидите то, что пост, который написали разработчики с галочкой. То есть вся информация в этом ролике официальная. Однако прежде чем я вам покажу этот важный пост, я попрошу тебя лайк авансом и также подписку, если ты не подписан. До 30 тысяч подписчиков осталось прям совсем чуть-чуть, поэтому подписывайся, чтобы добить 30 тысяч. Заранее спасибо и приятного просмотра. Вот такой пост разработчики написали у себя в Твиттере. И, как вы видите, над постом, около ника, стоит галочка. Это значит то, что сами официальные разработчики... Написали этот пост. Это было последнее обновление игры Among Us. После этого обновления поддержки игры больше не будет. Вы перестали играть в Among Us, из-за чего нам пришлось возобновить проект Among Us 2. Всем спасибо за теплые воспоминания. Встретимся в следующей игре. Это, конечно же, очень сильно печально, но этому есть объяснение. После Нового года игра Among Us... Стало стремительно терять популярность. Ну а если игра теряет популярность, то тогда ее не покупают в Steam и также в нее не донатят. Но это единственный способ дохода от этой игры, так как у разработчиков нету спонсоров. Ну а деньги заработанные с этого обновления пойдут уже в развитие нового проекта. Лично я нормально играл в игру Among Us месяца 3-4 назад. И также я кучу комментариев видел, там где люди писали то, что не играют в игру Among Us 3-4 месяца. Но так как сейчас вышла новая карта... Все уже начали играть. Но однако через неделю опять актив очень сильно спадет. И также разработчики 11 декабря 2020 года выложили трейлер новой карты Airship. Трейлер очень сильно хайпанул. И здесь суть такова, то, что выход новой карты не так сильно поднял хайп, как трейлер. То есть трейлер обогнал по хайпу аж само обновление. Разработчики слишком много сил вложили в это обновление, чтобы был такой маленький актив. Однако есть вероятность того, что разработчики просто на данный момент очень сильно грустны из-за такого актива. Ну и может после чего они отойдут и не будут такими сильно грустными и все таки продолжат обновлять игру Among Us. Ну, в общем, будем поддерживать разработчика во всех начинаниях, потому что это суперкрутые разработчики. Но мне кажется, то, что суть данной истории в том, что сегодня 1 апреля. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!